Кого ищет тигренок? Книга из серии «Кто там?». На каждой странице этой книжки спрятались веселые зверята. Открывай странички, ищи этих зверят и слушай голоса и стишки. Но в густых лианах я притаилась обезьяна. Я слоненок. Очень рад спрятаться за водопадом.